Поспеем. Либо показалось, либо... Нет. Ой, выронил. Нет времени. Он не должен меня спалить. Что у меня? У меня галлюцинации. Это что? Пелисмон зайца. Что это было? Mm -hmm. Либо мне кажется, либо я иди тупой, mm -hmm. и у меня шиза и галюны, mm -hmm. или я сплю. Mm -hmm. Пойдем, мы во сне, <как> представь. Сон. Мы Сон во там сне нет. живем. Сейчас я тебя разбудил во сне, я сплю еще. Да нет, ты не спишь. Вот ты а меня с... разбудил. Ладно, но Кто я увидел Феликса, наполовину черный, наполовину... Вот, тебе? Что, Вчера ребята не целый день твердили. И он что? выронил вот это. Талисман зайца. Ой, я что-то кажется, часы эти открыл. Тут написано э, в нору или что-то, что-то типа в этом роде. А как? Типа, все талисманы блокированы. Этот не блокирован. Что замолчал на секунду? Да речь Ты теперь кролик. Заяц. Заяц. Кстати, сила чем-то похожа. Погоди, у меня оружие, знаешь что? Как-нибудь. По... Ну понятно. Ну как у... у кролика, одно и то же. Не понимаю, а, зачем и два и этих талисмана. То, что, типа, у меня тоже есть путешественные по времени. И все. Да, и все. Только путешественные по времени. Бред, а не талисман. А что, типа, а у кролика чем разница? Mm, есть разница что кролик хочет? Ну кролик тоже как бы ну ладно, ладно. Я могу искать Феликса, а Феликс он талисман который мог что во время Очень странно Но не он думаешь? пропал Значит есть талисман который У него есть талисман и меня удивляет то что он потерял талисман Который мог... Который могуществен Значит есть талисман другой который могущественнее чем талисман кролика Раз он даже он придет за ним ну вот, придет и мы поговорим. Сразимся. Ладненько. Пойду. Стой. Не выходи на улицу! Не выходи, не выходи! Всё, у меня глютенация. Либо что это у раз... меня глюки, либо это... А это я провод... сегодня не выспался, нам Ш... точно. Либо это сейчас я вот сковородку найду и стукну по башке сковородкой. Боже, Ш... это мне кажется, или это... Нет, так, это, это, это мне надо в психушку ехать. Палочка волшебная сейчас да. на палочку. ударит, так что нет, нет, баночкой нет. получишь, баночкой. Спасите, убивают. О, спаси, уй! не тут. Ну спасите, Господи, помылуй. Хлопот твой. Я сказал, вот, когда вода польется, тебе не сдобровать. Вот сказал, я тебя полью кипятком. Так, пойдем нам поговорить, надо еще дома. Ну, Привет. Хоро... Привет. Есть такое дело маленькое. Талисман... Ладно, все. Зайди. Ой. Талисман Розы. Он у да. тебя активирован? Ну... Ты можешь в него трансформи... трансформироваться? Могу. Розис, трансформация. Ну, прикольно, прикольно. Это типа соответствия и посередине цветочек. Да, силу я выяснил. Он может перемещать людей. Допустим, я смотрю, если я ударю тебя цветком, то я могу тебя, допустим, в другом измерении, в норе, в другом времени просто телепортировать к себе. Угу. Хорошо. Это сильнейшая собака. Где трансформация. У меня есть такое дело, критическое дело. Да скоро скоро да, так, что скоро мне с нихлать. Так, нам что-нибудь придумаем. Ты, бай, шка, бай, бай. Пойдем. Погоди, где ты Феликса видел? Вон там. Может я трансформируюсь в Клевера? Трансформируюсь, трансформация. Ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля. Это... Вот здесь он сидел может быть я трансформируюсь в клевера и как бы использую дракона воздуха иду по всему этому да О, он это исчез бесполезно какой он как-то исчезает и есть для этого какой-то талисман сто процентов я... и откуда Ой. у него столько талисманов Погоди, я... а вдруг планшете... это все талисманы мне нужно планшет почитать да. я в планшет покинул все книги все страницы которые мне дал создатель я тебе говорила это не помню Короче, ко мне приходил mm -hmm. сюда, и он дал книгу. Я эти страницы перекинул в планшет. Вроде сказано, то, что телес... чтобы, перевоп... ну, чтобы становиться призраком и уходить, для этого нужно Талисман Панды. Панды? Панда? Покаль. Да. Панда. Ладно. Откуда Талисманы. Не знаю, откуда у него столько талисманов. Значит, эти талисманы он ищет, как и мы. Но мы их не ищем, мы их находим. А он, оказывается, да, он здесь да, их да, ищет. Да. Изде, и он лагерь-то пустовал. Лагерь пустовал. Я сказал: сейчас погоди. Авада, бана, кидавра. Если еще раз этот малолетняя шизофрения подойдет, я сказала, получится. Мне Молодцы, кажется, или там был учитель школы Антонио. У него шизофрения или у вас особо шизофрения? Иди отсюда, шизофреник. Отсюда или у меня до сих пор палочка осталась. Так, хватит драться. Если не отойдешь от нашего дома, эти лицо сломать, не понял. Так. Кстати, у меня у кости мог... а я, я боюсь чихнуть, и он улетит за три километра. Так не птихай я как Ну потом покажешь мне ты козел а? <связывая> я тебе сейчас лицо набью козел ты тупо еще <связывая> раз я вижу тебя возле моего дома ты лицо свое потеряешь ты меня понял <связывая> Ой. Ой. отлетел кажется Аллергена дебилов. Эти такие дебилы еще будут, отлетут еще хуже. Отлетят так-то, что больше не Залетят сюда. Так и это не шутка. Опять Антонио. Да не Антонио. Ты че? Я че уже клюки едут. Нет, нет, я уже не верю. Это, это у нас же софрений, нам срочно поспать надо. Я опять чиханул. И водой облить. Говно такое. Такое? за мной. У тебя есть таблетка? Есть. Да. Я тебе дам таблетку, Пойдем. Чеху, господи. У меня есть таблетка. Таблетка от Амбекиня. Ой, только я пароль не помню. А, нет, вс. Проходи. Здесь... Здесь никто не услышит и никто не у... узнает. Да, а если кто-то узнает, то я отчихну. Так, так что? Клевер, талисман, ты говоришь, поменялся. Да. Так, где нас талисман Клевера? Клив, трансформация. Честно, лично мне кажется, тот был лучше, но ну, я не знаю. Вс, опять? Боморок упал. Ну, клевер, он как бы зеленый. В нем есть, когда он. Ну, норм... да, нормально. А тот в клевере не было. Клевер не черный цветок. Ну, осталось, получается, я перевел, ну, короче. Надо подождать время, пока, чтобы вами а, с та, Талисманом, они, короче, синхронизировались, и тогда пройдет какое-то время, и я смогу трансформироваться. Понятно. Ладно. Я могу разблокировать Талисман Паука. Пойдем. Не знаю. Мне очень не понравилось это рассмотреться. Возможно, я его буду использовать. Да, может, мы откроем какую-то новую силу. Да, потому что, мне кажется, у каждого талисмана, ведь у клевера есть скрытая сила создавать талисманы. Хоть и копии, но создавать. Сейчас. Не могу гулять. Ладно, давай спать, ляжем, может это все закончится. Может это все закончится? не я уверен, он мне сюда не вернётся, что Просто ляжь спать. Все, короче, я спать. Да, я тоже.